Приветствую на канале Шарабара. Уже довольно много времени прошло после выхода видео про Ротшильдов. Я еще тогда задавался вопросом, как черт возьми это все работает? Банки, экономика, финансы. Как? Вот давайте разберемся. Кое-что проясню. Я не экономист, не финансист, не банкир, не бухгалтер или что-либо еще. Я осознаю, что мог что-то понять неверно и допустить ошибки. Прошу прощения, и если среди вас есть экономисты, поправьте меня, где я ошибся. Спасибо. Не знаю как вы, а я нередко себя чувствую самым настоящим дебилом, когда слышу или читаю что-то касательно экономики. И вроде бы кое-какие термины аля стагнация, инфляция, девальвация знаю, но в общем и целом разговоры об экономике точно не мое. А я могу, как мне кажется, поддержать разговоры на различные темы, кроме этой. Да, в одно видео все уместить не удастся, так что в этот раз рассмотрим, пожалуй, кое-что из терминологии, а также немного поговорим о видах экономики. Реструктуризация долга. Это мера, применяемая в отношении заемщиков, которые находятся в состоянии дефолта, то есть они не способны обслуживать свой долг. К примеру, взяли что-либо в кредит и потом бац. Так получается, что не можете его оплачивать дальше. Вы становитесь неплатежеспособным. И оказывается, надо не пытаться найти эти самые деньги и отдать их, чтобы коллекторы не ворвались домой и не переломали ноги бейсбольными битами, а предупредить о своем положении банк. Тот, в свою очередь, принимая во внимание ваши обстоятельства, предлагает изменить кредитный договор. Это и называется реструктуризация долга. Есть четыре способа. Первое. Банк может увеличить выплату по кредиту на несколько лет. И вот, вроде бы в месяц платить будете меньше, но общая переплата станет куда крупней. Упс. Второе. Клиенту банка значительно сократят ежемесячные платежи за счет исключения частей долга. То есть нужно будет возвращать только начисленные по кредиту проценты. Третье. Из-за уважительной причины заемщика банк может отказаться от начисленных ранее штрафных сумм. Четвертое. Если вы нашли более выгодный кредит, чем у вас, со значительно меньшей ставкой, то долги по другому кредиту можно закрыть новым. Если переносить все в масштаб страны, то речь идет о госдолге. По международному праву государство не может быть признано банкротом так как оплатает суверенитетом в таких случаях международное сообщество кредиторов оказывается перед выбором либо не получить от должника ничего либо согласовать условия реструктуризации долга в ряде случаев чтобы ослабить долговое бремя, в рамках этой самой реструктуризации страна может пойти на передачу имущества например пакета акций предприятий принадлежащих государству или же права на разработку места Ставка рефинансирования ⁇ это процентная ставка, по которой, например, Центральный банк предоставляет кредиты остальным банкам, а в свою очередь все эти банки предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам под более высокий процент, чтобы быть в выигрыше. Это один из самых действенных инструментов регулирования состояния экономики страны. Понижение ставки приводит к стимулированию экономики. Займы становятся дешевле сначала для банков, потом для корпораций и в конечном счете для нас с вами, для потребителей. Спрос на товары и услуги растет и происходит экономический рост. Ставка рефинансирования существенно влияет на валютный рынок. Ее снижение приводит к ослаблению валюты. Инфляция. Это рост цен на товары и услуги. Деньги теряют свою цену. Например, если доллар или евро начинает стоить больше рубля, значит произошла небольшая инфляция рубля по отношению к доллару. То, что вы могли купить за 100 рублей, может стоить уже 120 рублей. Товар остался таким же, а деньги подешевели. По темпам роста цен инфляцию принято разделять на три вида. Ползущая инфляция. Цены растут постепенно, примерно на 3-5% в год. Галлопирующая инфляция. Рост цен составляет от 10 до 50% в годовом исчислении. И гиперинфляция. Это спутница кризисов и войн. Рост цен превышает 50% и далее до, до, до бесконечности. Девальвация валюты. Это обесценивание национальных денег по отношению к резервным валютам. То есть... Пока курс доллара и евро растет, происходит девальвация рубля. Обратный процесс повышения цены валюты называется револьвацией. Девальвация – это не синоним к слову инфляция. Инфляция – это обесценивание национальной валюты внутри страны, а девальвация – снижение ее курса по отношению к резервным валютам. Но в то же время, если страна сильно зависит от импорта, то девальвация обязательно приводит к инфляции. Волатильность. Это амплитуда колебания цен, разница между самой высокой и самой низкой ценой. Волатильность измеряется в процентах от цены актива. 1-2% это низкая волатильность, 10% и выше это большая. Значение волатильности дает возможность оценить риск вложения в тот или иной актив. Чем она выше, тем выше риск. Повышенная волатильность связана и с высокими рисками. Так случилось в конце 2014 года, когда курсы доллара и евро выросли сначала до 80 и 100 рублей, а потом снизились до 68 и 84. При этом курс доллара меняется в диапазоне 38, а евро 34 рублей. Это означало почти 50% волатильность. В соответствии с законами жанра, люди, поддавшиеся панике, смогли потерять на этих скачках достаточно... Достаточно своих денег. Низкая волатильность означает стабильность, предсказуемость и зачастую хороша для обывателя. Однако при этом она подчинена рыночным механизмам, из чего вытекает, что спокойные фазы сменяются активными и волатильность растет. Валовый внутренний продукт. ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, произведенных страной. Считают его обычно за год. ВВП может быть выражен как в национальной валюте страны, так и для целей сравнения в долларах США. Складывают все – стоимость проданного бензина, автомобилей, турпутевок и так далее. Различают три вида ВВП. Номинальный. Рассчитывается в текущих ценах и не включает в себя инфляцию. Давайте так, чтобы было понятно. Есть семья. У семьи свой ВВП годовой. Вы заработали в прошлом году 100 тысяч долларов, а в этом 110 тысяч. То есть, рост вашего ВВП составил 10%. И вроде бы вы стали жить на 10% лучше, но нет. Цены-то выросли. А это здесь не учитывается. Так что номинально вы на 10% круче и богаче и успешнее. Реальный ВВП. Здесь уже учитывается инфляция. Так, например, если реальный ВВП по официальным данным составил, допустим, 10,5%, то получается вот что. Вы заработали на 10% больше, однако вычитаем теперь инфляцию. И де-факто получается, что на самом деле вы хоть и зарабатываете больше, но стали жить на полпроцента хуже, чем в прошлом году. ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Это стоимость всех товаров и услуг, произведенных жителями страны, выраженная в долларах США, и поделенная на общее количество этих жителей. То есть, если эти 110 тысяч долларов вы получаете суммарно на семью из 10 человек, то ваш паритет покупательной способности составляет 11 тысяч долларов. Конечно, правильнее было бы изначально считать все в рублях, а после переводить в доллары, исходя из курса, с разницы в год и сравнить, в плюсе или в минусе мы находимся. Но как-то ленивень... А, ладно. Одна. Допустим, заработали в прошлом году 10 миллионов рублей, а в этом 11. Смотрим, 10 миллионов рублей делим на 58,6. Получаем 170 тысяч 600 долларов. И теперь смотрим за этот год. 11 миллионов делим на 66,9. Получаем 164 тысячи долларов. И вот вроде бы получается, что зарабатываем больше, но на деле стали беднее на 6 тысяч долларов. В принципе, это не катастрофично, но это неприятно. Стагнация. Это долговременный застой в экономике. Выражается в низких или нулевых темпах роста ВВП, высоком уровне безработицы, снижении уровня жизни населения. В период стагнации структура экономики сохраняется в неизменном виде. Не происходит значительных изменений. В случае, если стагнация сопровождается высоким уровнем инфляции, что не является обязательным, она называется стагфляцией. Точных цифровых значений, характеризующих периоды экономического роста и стагнации, не существует, но традиционно под низкими темпами роста экономики, сигнализирующими о наступлении стагнации, понимается рост ВВП менее чем на 2-3% в год в течение нескольких лет. Рецессия это фаза экономического цикла, характеризующаяся слабым, но неуклонным ухудшением экономических показателей. В первую очередь снижением ВВП. Замедление. Когда бизнес меньше производит, потребители меньше потребляют. Спрос падает, а экономика в целом чувствует себя неудовлетворительно. Но надежда еще есть. Замедление экономики обычно сопровождается ростом цен и безработицы, снижением производства и благосостояния граждан. В общем, депрессией. И Именно такое название рецессия носила до 1929 года. С тех пор депрессией принято называть лишь длительное и глубокое падение экономики. Виды экономики страны. Национальная экономика может классифицироваться по самым различным признакам. Одно из наиболее популярных делений было предложено Организацией Объединенных Наций. Так экономику страны можно классифицировать... вот сейчас разберем. По уровню развития. Экономика развитых государств. Здесь главная особенность – это высокий уровень дохода на каждого гражданина страны. Развитые страны отличаются мощным запасом капитала, высоким уровнем развития промышленности и социальной сферы. К основным признакам развитых стран можно отнести высокий ВВП на каждого жителя страны, развитая промышленность и активный переход от индустриальной к проиндустриальной экономике, хорошо развита сфера услуг, высокая доля занятости населения, высокая скорость экономического роста. Открытость к мировому рынку Экономика развивающих стран. Особенность таких стран – средний или низкий уровень доходности на каждого жителя. Основная черта, которая характеризует развивающиеся страны – это их позиции в мировой экономике. Чаще всего они зависимы от развитых государств и торговли с ними. При этом основной упор в развивающихся странах делается не на производство, а на поставки топлива и сырья мировому рынку. То есть больше зависит от импорта. Основная занятость населения в сельскохозяйственном секторе. Экономика переходных стран. Особенность переходных стран – это высокий уровень развития, но определенные проблемы и неумелые реформы часто приводили к дефициту государственного бюджета, снижению курса валюты, расслоению населения и так далее. По особенностям экономической системы. Либеральная экономика. Основной принцип – минимальное вмешательство со стороны государства в экономическое развитие страны. В таком государстве минимум монополий. Большинство предприятий находятся в госсобственности. Социально ориентированная экономика. Здесь страна берет на себя основные обязательства по решению соцпроблем и повышению общего уровня жизни. Через бюджет страны проходит более 50% всего ВВП. В таких странах велика доля национальных предприятий, которые обеспечивают высокий ВВП. В сфере налогообложения ведет очень жесткую политику и налог может достигать 52%. Экономика западноевропейского типа с ориентацией на социальную сферу. Основное направление – рыночная экономика. Главная особенность – перераспределение львиной доли ВВП через государственную казну. При этом государство вмешивается почти во все вопросы регулирования структуры экономики и поддержания уровня хозяйства. Восточно-Азиатская экономика. Основные черты. Активное влияние государства на развитие экономики, привлечение инвестиций из-за рубежа, жесткий контроль финансовых ресурсов страны и бизнеса в целом, замедление развития социальной сферы. Импортозамещающая экономика характерна для стран, которые очень зависят от импорта. Особенность такой экономики – укрепление национального хозяйства за счет продвижения собственной продукции, контроль иностранных инвестиций, возможно запрет или ограничение импорта, большая инфляция, слабый уровень развития социальной сферы, коррупция. Арабская традиционная экономика – основа развития таких стран – богатые запасы нефти. Основные задачи государства – контроль добычи ресурсов и перераспределение капитала. Островная экономика преобладает на небольших островах. Основной источник существования – это налоги, которые оплачивают иностранные компании. Туризм. Я тут подумал, кое-какие еще понятия нужны. Микроэкономика. Отслеживает поведение отдельных владельцев, производственных ресурсов, предприятий, компаний, домашних хозяйств и так далее. Анализирует отдельные рынки и товары. Макроэкономика. Рассматривает общую целедоправленность ресурсов и рациональность их использования. Обычно охватывает государство в целом. Мировая экономика изучает вопросы, направленные на экономическое развитие государств, исследует теорию рынков и закономерность взаимодействия между государствами. Традиционная экономика экономика формирует производство и обмен товарами в зависимости от существующих традиций государства или общины и выстраивается на основе коллективной собственности, основана на устоявшихся за предыдущие годы навыках. Капиталистическая или рыночная экономика. Рыночная система имеет основные составляющие – право личной собственности, экономическую свободу и конкуренцию. Чтобы получать стабильный доход, предприниматель должен учитывать предпочтения и нужды покупателя. Командная экономика. Данная система полностью исключает или ограничивает права частного собственника. Право распоряжаться принадлежит исключительно государству или полностью исключает владение производственных ресурсов частниками. Смешанная экономика. Смешанный тип экономики используют различные формы собственности. Распределение ресурсов производится как рынками, так и государством. Ах, не знаю, стало ли вам чуть понятней, но хоть что-то в терминологии посмотрели. А на этом все. На сим позвольте откланяться. Ставь мне пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо!